прям бросать все за тюрками поехали он с кингалом ты посмотри вышел сейчас будет второй косяк сейчас будет болотка вы... Волод, ждет сейчас будет второй косяк вот другой глаз Ой, в общем Короче, тебе тут редактировать, редактировать и еще раз нет, редактировать нет, это я просто, видео, что-то получится. В чем у меня плюсы в том, что я ничего не редактирую. Как есть, так и, О, так и выкладываю. Коля, это, это, это, это пиндарюк. Ну что, девчонки и мальчишки, нам уже стало скучно, и мы включили музыку. девчонки и мальчишки, а также их родители и сегодня у нас интернациональные посиделки а тайцы собрались приехали гости и приехали ко мне знакомые ребята Сахалина Сахалина, огромный привет и сейчас будем знакомиться правда не все хотят сниматься но желающие есть, пойдемте знакомиться мы сидим уже за столом Поставили два мангала. Вот тут у нас приехали гости. Hello. Hello. Hello. Hello. <клышко> Мама уже у нас. Все вот тайцы, все живые. Тай, тай уже по-русски говорит, привет, привет. Да, мясо замариновали, ребята -то жарят кальмаров, креветок, то есть. Ну, вот, тоже привет. Говорит. Ну, давайте знакомиться. Макс, вот ты откуда, Макс? Я просто ребятам сказал Южно-Сахалинск. Пропускал Сахалина. Остров Сахалина. А, вы приехали на сколько? На месяц. На месяц. И ты, как я понял, ну мы с тобой встречались, просто не снимали. Сколько раз ты здесь уже был? Нет, сколько раз ты здесь потае уже? Три или четыре. Три третий раз, да? так ну ты приехал с семьей правда семья у тебя не хочет уйди в кадр уйди в кадр все равно спрятался а за массово ну это молодые ребята то есть ну сын такой подростковый возраст да накрутый на или ну, давай привет своим знакомым всем привет здравствуйте Кто там у тебя в сахалине есть девчонки пацаны поехали привет нам из тайланда в общем, стесняются, отец семейства самый не стеснительный ну, Тут еще тайцы подтягиваются уже с ведрами какими-то Тарелки нам принесли под мясо Лучше бы нам стакан А стаканы сейчас возьмем да? Ну, просто посиделки на даче без стаканов не бывают, ребята Все время чаи, ча не жарить. стаканы, а кружки, чтобы чай попить Сегодня будем жарить приветки ну мы уже тазик вот такой одежде. мясо замариновали. Все зели купили мясо и взяли креветок. Сейчас первым что мы креветок или мясо будем делать? Не мясо. Сначала мясо. Мне мама говорит, кто-то там показывает. А мед принесли. Мед, натуральный, мед. натуральный мед, короче, вот такой сотый прям он плавает. Ну, ребят, я могу так вот сказать. Меда не хотите? не Тайского тайского меда. В общем, кило? 250 бат. А, 350 бат. один килограмм меда стоит? Ну, с нами ребят. Здесь еще вот жених появился, вот такой его правда, на привязь посадили. А нет, сняли, вот он. Тоже по-моему Фая, как дела? Как дела? Забыла? Хорошо. Хорошо. Вот, просто забыла. Но я сам на самом деле забыл уже тайский, Хорошо. то что мы, с ней, что мы с ней учили. Ладно, мы будем сейчас готовить и еще что-нибудь поснимаем для вас в процессе. Может быть, остальные... Красиво? Красиво? Ты некрасивая? Да ты каждый день красоту наводишь, как ты некрасивая Красивая, да? Красивая Короче, женихи, кто есть с России Фай, русский бойфренд, окей? Бойфренд С России, но? Но? Не хочешь, Не хочешь. В общем, ладно, ребят, мы сейчас будем дальше жарить Готовить тайцы. Бойфренд Россия. Бойфренд России. Видите, ребят, тайцы <laughs> тоже они такие, как меркантильные. Бойфренд а из России с большими деньгами. Я говорю, да, есть с большими деньгами. Уже задумалась. В общем, надумает, кто надумает с большими деньгами, звоните мне. Здесь вот уже готовят кальмаров. Или там как их устриц креветок Они, ну креветок нету здесь кальмары И еще какая-то ну креветки тоже есть вот в общем сейчас будем за одним большим столом сидеть так получилось вообще. в общем процесс посиделок идет полным ходом тайцы у нас уже кушают все готовят здесь вообще целая банда готовят жарят Шкварят это мамочка наша. О! Это ну муж ее. То есть, а, эти, как их? Брат, опять забыл. Только что говорил. То есть и мясо жарит. Ну это здесь а, ливер какой-то. Не ливер, кишки, не кишки, непонятно, что у них тут. Это пок. Сай. Пок. пок. То есть там мясо готовят, фая тоже сюда, ну кишки, я правильно сказал, кишки, фая тоже вот сюда закинула. Каракатица и как там еще, а, как она называется, которая чернила? Кревитос. А, не кревитоз Ну, чернила выстреливает поэтому... Прокатится? В общем, у нас такой процесс весь идет. Я не снимаю. Коляк, ты видосу этого уже название придумал? Ну пока нет. А, ну так, поверхностно. Да. Так, ну что, у нас у нас процесс продолжается, мы уже закинули мясо мясо сейчас мы свет подсветочку включим Готовим мясо мясо у нас жарится тайцы тут тоже готовят мясо кишки то есть свиреп нарашен тая у нас прям уже показывает Это бабушка старенькая тоже работает своей В общем, сегодня Файя на Жаровне, я тоже на Жаровне. Мы сегодня в такой интернациональной компании сидим. Ребята с Сахалина. Все, можно? Да, вот я все. Я же сказал, что процесс будет, потом уже скажут, что можно снимать. Жуликов нету. Жуликов нету, то есть все снимаются. Женя у нас пошел в холодильник. Какие ощущения, кстати, Валька, расскажи. Ну, ощущение от чего? Именно от... Ну, э... вообще, от Таиланда. Мне очень нравится. Очень. Перво... Первое, тяжело, конечно, да, переносится по морю. Тем более, мы Сахалина, там, как, где, можно сказать, вечная злота. Там пару месяцев всего тепло, а остальное, можно сказать, вот. Поэтому для нас это тяжело переносится. Но мне очень нравится. Я бы, конечно, да, я бы жила наверное. Но, чтобы здесь жить нужно или иметь достаток из России, чтобы ну, это, потому что это, жить все понимают, что... здесь работы ребят на самом деле полная жопа нет это надо чтобы у тебя оттуда что-то капало с России сюда да но или здесь открывать ничего. нет почему или здесь открывать. нет можно здесь купить какие-то квартиры также сдавать но опять же сейчас начинается тоже здесь непонятная ситуация что недавно прошел слух что но, даже что, не то что слух а уже пытаются а, как бы ну зажимать собственников жилья в плане того чтобы они не сдавали жилье mm -hmm. то есть открывать фирмы ты можешь как бы открыть фирму и офи на официальном уровне сдавать но при этом платить налоги и сейчас снова вышел закон уже по байкам ребят кто будет смотреть то есть мы сегодня скинули информацию то есть уже штраф без шлема или без, без прав точнее если вы едете у вас штраф будет тысячу бат при этом конфискация байка, если вы арендовали его, и чтобы забрать байк, вы еще платите 2000 бат, чтобы его вернуть. Колек нам на байке поссать. Но ну, это вам, я просто говорю, тем, кто будет приезжать и как бы ну арендовать и кататься без прав. Поэтому кто едет в Таиланд и пытается снять обязательно категория А, международные права. Обязательно паспорт с собой и российские права также с собой Если вас остановят, вы должны все эти документы, три документа предоставить Международные права, российские права и паспорт В этом случае как бы, у вас все будет нормально Если вы не предоставите какой-то из документов, вас могут просто-напросто оштрафовать Байк забрать на штраф штрафстоянку то есть штраф у вас будет 1000 бат за езду без прав и плюс еще 2000 бат штраф за чтобы байк выкупить со, со штраф стоянки потому что компания которая вам сдала этот байк очень она не будет за это платить Привет. Тяжело. так что ну пока сидим музыки нет у нас тихо так по-семейному на даче какой-то вам общий вид Файя там жарит. Наш мангал там стоит Сейчас мы тоже будем а, Еще приветки жарить В общем, смотрите, оставайтесь со мной Будет дальше, наверное, интересно Вы любите смотреть, как мы едим? Смотрите А вот Тайц пробует салат Арой макмак кстати, вот это вот Каменная ступа И тоже Каменный, как бы, горшок И вот такой вот краб, ребят То есть, это вот маленький краб Уху. он очень такой запах у него специфический а, немножко пахнет протухлым то есть а, это спай а, краб салат папа я папа я папа какой-то салат папа я но это то есть, не тот который обычно там туристы покупают потому что говорю краб-краб спайси, но краб салат папа no no no yeah. ну я попробую попробую а, спайси окей но ребят говорю запах немножко такой а, специфический, специфический а вот сейчас no, no Вот это вот А, то, ну это Но? No, no, no, no. no. no no. okay, сейчас я вот так вот возьму, ребят oh. Oh. Oh. Руки помыл только что Чтобы вы там не пиздили в камеру, что я руки не помыл Грязными руками полез ну, В общем, начинаем Потихонечку обмениваться Блюдами своими У нас не так богатый стол Салат, салат. Какой? А жизнь, жизнь вот этот я уже попробовал его. Пожалуйста. Это тоже а, папайя, папайя салат. Но опять же говорю, это вот готовит для себя, потому что кто покупает туристы, он немножко отличается от этого салата. Фая у нас здесь колдует дальше. Нарезает мясо тоненько, видите, как она good, все аккуратненько. Good. Good. Okay. Скажи. Смотрите лысого канал. Okay. То, канала контент. Окей. Okay. В общем, у них также есть на мангале. Сейчас мы а, закинули вторую партию углей и сейчас уже будем жарить кривитосы. Уже подсветочки включили. Так что посиделки скоро еще будут продолжаться пока у нас. Сейчас ревитосы будем еще жарить. Да, я уже сказал, сейчас будем жарить, сейчас угли раскочегарятся. Ну все, не оставайтесь с нами. Мы потом сделаем совместное фото, видео. Всех соберем в кучу. Вот так вот на даче я провожу время. Ну что, девчонки и мальчишки, нам уже стало скучно, и мы включили музыку. Музыка немножко поиграет. Так что... The plan, the plan I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 Девчонки, мальчишки, наш вечер продолжается, И, ну, для вас мы уже закругляемся, потому что сейчас будем сидеть уже отдельно, без камеры, лампочка светит в глаза, в общем, я поставил камеру, просто не очень удобно, стоит камера на очень узкой площадке, Я пытаюсь одну руку еще поддерживать, Вроде бы поставил. В общем, вот так. Вот. Сейчас... Да, да. В общем, кому понравилось видео, обязательно ставьте вот так лайки. Кому не понравилось, можете ничего не делать, просто уходить и там, смотреть других видеоблогеров. Я не видел блогер, я снимаю просто своей жизни, рассказываю, как я живу в Таиланде. Всем зрителям привет. Всем привет. Это гости из Сахалина приехали к Каляну. Гостем, да. да. Уже были знакомы. Да. Я могу сказать, что все, что пишут про Каляну, не Ерунда полнейшая Только правду пишут Не, ну, правду пишут Ну, пускай, да, у всех своя правда Прежде чем это делать Надо всегда пообщаться Если вы хотите на меня насрать, сначала на себя на меня. Правильно Правильно это не тот человек, Я на которого плачь. можно насрать, просто насрать. Я буду говорить правду, как она есть. Кому это нравится, остается самой. Кому это не нравится, правда. Идите дальше Сейчас не хочу. Големба, 9 мая, поех... Ирица, не хочу ругаться на камеру, потому что еще один много, много на камеру как бы говорю. это еще один? Ты тебя уже спалил, Большой глаз Короче, свет отключили в Seven Seas Косяк не заметил Да, да, да В общем, ребят, говорю, кому понравилось, ставьте лайки Кому не понравилось, идите лесом Не, Нет, только лайки давайте нам ставить Только лайки Дизлайки нам как бы в принципе, они нам тоже Ставьте, но поменьше Ставьте нам все, а мы там сами разберемся Что нам нужно Короче, по поводу видосов Делите в соцсетях, делайте репосты кто хочет а, общаться с, ну, с такими же зрителями, как и вы, делайте запросы в WhatsApp. Я вас буду добавлять а, в свою группу, созданную в WhatsApp. Прямо вопроса, и... все, за телками поехали. Он с фингалом, ты посмотри, вышел. Сейчас будет второй косяк. Сейчас будет болотка ждет. Сейчас будет второй косяк. Вот другой глаз. В общем.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 Короче, тебе тут редактировать, редактировать и еще раз да, редактировать я это просто, видео, счет как получится. В чем у меня плюсы в том, что я ничего не редактирую. Как есть, так и, О, так и выкладываю. Оля, это, это, это пиндариус. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делитесь соцсетей. Россия, социально. привет. А кто хочет общаться с такими же зрителями в WhatsApp, пишите. Мои контакты под каждым видео есть. Пишите, мне добавлять вас в группу. Общение потая, будете общаться. Там очень бывает общение клубных сутками происходит, потому что люди бухают. Окей, будем бухать да, и будем общаться. Ребят, все. С вами был Лысый и Валюха. Лысого вы скоро увидите в следующем эфире. Все как да. положено. Но, Валюха, ну один вы еще, раз. Вы еще до 1 июня. Но, может быть, мы еще как бы ну, встретимся. Ну, не, это как бы И... вообще как бы, без вариантов. То есть Валя, Тем Более значит, мы живем. Сам, в двух самое интересное, ребят, ребята, о чем я говорю, что когда а я... начинаем, начинаем съемочку, ужас, Валя сказала, я не буду сниматься, меня я не, я не снимают. Буду. Теперь смотрите, я с камеры не могу. Не, не буду. буду. Это, ну, надо было время адаптации. Общем, алкоголь, чуть-чуть Петь... алкоголя. Я говорю время адаптации, okay. не надо было говорить про, про алкоголь, адаптация. Ну, хорошо, адаптация. Попробуем слово алкоголь убрать. Да, адаптация. Была. Все, всем Перед пока, камере. давай. Все, всем пока.